как пробежать свой первый марафон, канал для начинающих бегунов и для тех, кто целится на свою первую марафонскую дистанцию. Меня зовут Серняк Александр, я марафонец. Привет! На этом канале ты найдешь подробную инструкцию о том, как приготовиться к своему первому марафону. Тренировки, восстановление, питание, все, что необходимо для того, чтобы твой процесс подготовки прошел максимально комфортно, а результат был максимально крутым, и ты остался доволен собой. Пару слов о себе. Сразу скажу, что я не профессионал и ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, просто буду делиться опытом. Думаю, что он будет тебе полезен, потому что я столкнулся с множеством сложностей, на которые искал ответы, но, к сожалению, не было такого места, где я мог их сразу все концентрировано найти. Так как я не профессионал, я не смогу очень глубоко и детально разобрать какие-то конкретные сложные случаи или прописать индивидуально под тебя программу подготовки, но я покажу тебе места и расскажу, где эту информацию можно взять для того, чтобы решить и закрыть все свои задачи. Всю структуру курса видео «Как пробежать свой первый марафон» ты, можешь, ты сможешь найти в описании этого трейлера или просто в плейлисте, который называется «Как пробежать свой первый марафон». От самого начала и до пересечения финишной. Прямо все подробно, начиная от Выбора старта, заканчивая настроением или мыслями, которые должны быть у тебя в голове, когда ты будешь пересекать финишную прямую. Буду рад тебя видеть среди подписчиков своего канала. Ставь лайк, подписывайся и до встречи в новых видео. Пока!